Арибхад. Арибхад. Арибхад. Арибхад. I will translate. And he asked uh, to uh, for these budget, for this budget. <coughs> <coughs> <coughs> Завиделись. Абхирам Прабо, скажите что-то. Да, да, да. Да, да. Я Карма вчера... моя мои Кришна уйди, uh, киртан. Yes. Uh, Какие киртаны нужно объяснить? Какой киртан? <реклама> <реклама> uh, <is> <реклама> И вот, а вот, Джайпуре, где, Гуруджи, который, Бигра, делает, да? У него, да? да? У да? Киртан? Киртан? Киртан? Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Shri Radhe. Шяма дури нитья кишори при При тама Маджори Шри Mm -hmm. Hare Krishna, Hari yeah. And and Hare. also and also he asked to explain Anupama Madhuri Jyori. Today, today, you know, listening, Anupama Madhuri Jyori Mari Syama Syamaki. Okay. Okay. But this kirtan, no? This kirtan, just my my one disciple. Hare Krishna. Yes. Yes. Ah. No, no, my, my one disciple, Gaurusundar, he can do translate this kirtan. Okay. Why my my English is not so good. Okay. So he is doing translate and you try you to translate to. Um, Russian language, okay. Mm. Guru Maharaj, uh, we yes. have we have translation. Maybe Abhiram has some questions about. Uh, maybe he has some particular questions about this kirtan. I will ask him now. Abhiram Prabhuji. Просто Гурмухараш понял, что перевод нужен, а что конкретно, какие конкретно вопросы по этому киртану? Ну, можете сказать? Вот. Так... А, Абхирам Прабу, давайте а, мы с вами свяжемся, а вы мне зададите вопросы, я потом позвоню Гуру Махараджу и задам, так будет, мне кажется, более эффективно, потому что сейчас у вас связь плохая, я ничего не слышу, что вы говорите. Пусть он в чат запишет вопросы. Или в чат запишите, а, в, а мы потом я потом задам Гурмахарач. Uh, hey. uh, uh, у вас плохая связь, я не слышу, ну не слышно, что вы говорите. Гурмахарач, I, I asked uh, Abhiram Prabhu that uh, if he has some particular questions about this kirtan, he can uh, write to me. Uh, uh maybe now uh, maybe later and i will tra uh, transmit these questions to you and then you can uh, answer because uh, it's an uh we have translation of this curtain i think that uh he don't need uh, like just translation he needs some uh, particular explanation <laughs> okay Окей. Окей, Хари Krishna. Хари Yes, Хари Krishna. Okay. Today listening this is the question answer आप भक्ति सिद्धांत सार से देखो साइंस You know, time to time different different के to to answer. Okay, you try listening. This question-answer of this Prabhupada. One devotee is the asking to Prabhupada. Now, among the uh, among the all leaves of bhakti, you know, this is the uh, Hari nama sankirtan. You know, Hari sankirtan. So he asking, he is asking nama kirtan. You know, this Hari Hari Krishna Mahamatra is the Among the all of and is the of This is the question, you know? Then he gave answer. Yeah. So he gave answer. This is, the, you know, this is the philosophy of Mahaprabhu and this is the philosophy of Al-Goswami. This Harinam is the among leaves of Bhakti. Harinam Sankirtana is, you know, is the main leaves of bhakti. main leaves of bhakti. Так что Кришнадаска, приятно, что вы you know, Krishna Prema Krishna Dita Dare Mahasakti Tharmates Sarvasreshtra Nam Sankrintan Nira Pradh Nam Laile Pai Premadhar this Krishna Dasra Goswami the of bhakti, this is the sixty-four of bhakti. This is sixty-four of bhakti. When you take this essence, there is the Vishnu Smaranam Pade севанам Archanam Vandanam Dasya Sakya атма Divedanam. This is the nine leaves of bhakti. You know, this is the this is the main limbs of bhakti. When take the essence, then telling five limbs of bhakti is the topmost. This is the one is the Mathurabas нам санкхитан, and uh, you are worship to deity, and uh, sadhu sangha, and uh, Sri Mad Bhagvat. Listen to Sri Mad This is the essence of all scriptures. When you take essence of five of bhakti, then telling the three Another is the Kirtan and in the Smarana, Shravan, Kirtan and Smarana. They are three limbs of bhakti. But when you take Амокта, all limbs of bhakti, this is the Harinama Sankirtana, it's the top limbs of bhakti. Yeah. When somebody without offense, you know, if somebody without offense, they are chanting this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Хари Хари. Так если кому-то без определенных слеп, Харинам санкитар, тогда он прикрепит кришна према, знаете, то это именно самый высокий, самый главный, самый главный Харинам санкитар, это самый главный слеп с любви, это So when you chanting this holy name, when our all anartham move the all anartham, then your name, then coming, rup, rup meaning this form of manifestation, name, rup, then this is the guna, this is quality, name, rup, guna, lila, lila meaning then this all pastime manifested, manifested as devotee, this devotee. So, but this holy name, but he's the so sweet, you know, so sweet. So telling Madhuram Madhuram Meta Mangala Mangala Nam Sakala Nikavapali Satpalchit Sarupam, Sakri Dabi sradhaya Sradhya Haleaba, Brigabar Naramatra Taraet Krishna. Telling this Krishnaam is the sweet than all sweetness, is auspicious than all auspiciousness. And who, all scripture what is the essence of all scripture this is the Harinam sankirtan if anyhow you are chanting this holy name then what happening is liberated that this soul but first what happening was krishna name not you are feeling sweet you know not feeling sweet when chanting this holy name you are feeling this is so much bitter you know bitter but then what can i do Then Rupa Goswami told like this the sugar candy either so sweet, but somebody feeling this is the so sour, then what can we do? Well, by slowly, slowly, you know, slowly, slowly, slowly, slowly, try to slowly, slowly chanting this holy name, Then when our all an art has moved, then coming so sweet, coming to see Krishna. But past when it is You know меня выпила связь, и меня практически не было то, что Гурмахарадж говорил. А Кто-то, может, Кришна Камень, ты можешь перевести вот эту часть? Есть возможность? Сейчас привет И Чуракури с какой частью у вас нету? Ну, с самого начала. Вот, я просто начал успел, где Гуру Махарадж объяснял 64 вида в бхакти и затем, как это все. Харе дорогие преданные, мы слушаем то есть его наставления. Разные преданные в разное время задавали вопросы Прабхупаде, и он давал ответы. Они собраны в книгу, которую мы сейчас обсуждаем. Вопрос, который мы сегодня слушаем, следующий. Среди всех анг, среди всех составляющих бхакти, процесса преданного служения, является ли Харинама сан повторением святого имени высшей ангой, то есть высшим процессом? И объясняет, что несомненно, таково учение Махапрабху и всех Госвами. Шиллопешни с Госвами пишет в читании Чиригамрити – он указывает, что среди всех процессов преданного служения есть девять самых могущественных. И если мы следуем этим процессам на Вавидха то мы легко обретаем сокровища любви к Господу. Эти шесть. Процессы описаны в шлоке Шраванам, Киртинам, Вишнасмаранам, Падасеванам, Арчинам, Ванданам, Дасим, Сакхим, Атманиведанам, где перечисляются, какие способы достичь совершенства самые эффективные. Шраванам, слушать Киртинам, повторять, прославлять Господа. Вишнусмаранам памятовать Господа и так далее. Если мы будем концентрировать и выбирать, какие среди этих девяти процессов наиболее важные, то мы можем выделить 5 среди этих 9, то есть мы как бы сужаем, концентрируем, какие процессы самые важные. Сначала 64, потом 9, потом 5. Садхусанга, Нама Бхагавата Шравана, Мадхура Васа, Шимуртира, шадхая, Садхусанга, общение со святыми. Мадхура васа, проживание в святой обители. Васа. Слушание Шима Бхагаватам, служение с верым божествам и повторение святого имени. И если мы будем повторять Харе Кришну Махамантру, без, далее среди этих пяти мы выделяем три самых важных. Это Шраванам, Гиртанам и Смаранам. Среди них самая главная Анга – это Харинама Сангиртана. И если без оскорблений, без аппаратов повторять Хари кришна Махамантру, то мы сможем обрести Кришну прему. Благодаря повторению святого имени сначала уйдут наши анардхи, потом проявится хрупа, то есть форма святого имени, сам Господь потом его гуна – качество, затем его лилы – игры. Сначала свя и Святое Имя является самым сладким из всего самого сладкого. Мадхурам, Мадхурам этат, Мангаланам, Мангаланам. Сакаланингам мавали, Сакалам чит Сакрит апы парингиташи, Хая халаева. Бригунаматаре, Тараят Бригунама забыла последнюю строчку. В этой шоке говорится, что святое имя оно слаще всего сладкого и благоприятнее всего благоприятного. И если мы повторяем святое имя даже без веры, оно все равно приносит нам благо. И сутью всех писаний является Харе Кришна Махамантра. Если мы повторяем Харе Кришна Махамантру, то душа может достичь освобождения. Вначале святое имя не кажется нам сладким, хотя оно, как мы услышали выше, от Матхурам, адхурам, оно слаще всего сладкого», но поначалу оно кажется нам горьким. Почему Шаларупа сам описывает, что это из-за желтухи, из-за болезни нашего невежества. Как, лечит, как лечится желтуха? Приемом сладкого. То есть человеку, который болен желтухой, кажется, что сладости горькие. Но как ему излечиться? Продолжать принимать сладкое. Подобным образом, <клёх> Подобным образом. как нам почувствовать сладость этого имени? Продолжать повторять его, и тогда наши анархии уйдут, и Шри Кришна нам проявит свою сладость. Но для этого нужно с любовью, прилежно, со старанием повторять Святое Имя. И поэтому ответ на вопрос, является ли главной ангой, главной составляющей преданного служения Хари Кришна Махамандры, Харина следующий. Несомненно, Хари Кришна Махамандры это суть всех анг, суть всех процессов преданного служения Господу. Харибо. Да. Yeah, so, so Prabhupada is telling you know some uh sahajiya what they are doing, you know, they are when they are chanting this holy name, they are thinking some uh Radharakrishna, some you know they But when you the one But when you this holy name, When our all unearth is the move, then automatically this all pastime manifests our heart. So, so you are not thinking some artificial, not thinking some. This Radha Krishna, they are doing pastime, or they are doing this Kuntala, they are doing this. you know some secret thing they are trying to meditate. Sir, Broka telling no, this is the one kind of opens. But when you are chanting this holy name. When our anartha moved our heart, then what happening? Then our heart manifested every day. Very new, new, new, new sweet, sweet pastime manifested. You know, sweet, sweet pastime manifested. One time, what happening? Oh, some devotee telling, oh, there was a Baba Ji Maharaj. You know, he looking, so he's, the, he's the looking Krishna's all this sweet pastime. So somebody going there, going there, why? This is the Govinda Lilamrita, you know, Krishnadas Kaviraja Goswami. He everything explained there, this eight period, Hujji-Hujji period, Radha Krishna doing, Hujji-Hujji pastime, he everything explained. But what he doing, sit down and this pastime, Oh, Krishna now going cow grazing, Krishna now going Radha Kunda doing this pastime, Krishna now returning the house, Krishna now eating, But I think this is the 8th period, this is the Govinda Gavindalila Amrita, everything Krishna Dasgavira Goswami explained. You know, he sit down one place and this pastime is the meditation. When somebody going, which time is somebody asking, now where is Krishna? Where is the Krishna? Now Krishna in Radhakunda. You know, with Radharani doing the sweet pastime. Then everybody thinking, oh, this Babaji Maharaj looking all Krishna's sweet pastime is the Siddha. But no, this is this is the this is the Prabhupada telling no already Krishna Daska Goswami expel this thing is this thing only he meditates. But our Goswami is they are only given some heat, the scripture, you know, every day, every moment, Krishna doing new new, new, new, new, new pastime, he is doing very sweet, sweet pastime. But their Bhavaj Mahar, Bhavajhat, they are doing. Only one pastime. Oh, now, now Krishna, or Adhakunda, now Krishna, Suryakunda, now Krishna, санкет, now Krishna, это now Krishna. You know, they are uh, artificial. You know, they are reading and this thing is meditated, but no proper no, till This is not good. You know, this is not natural. When you are chanting this holy name, why Guru Only heat when somebody listening, their heart coming some greedy one day, you know, when this, when our anarthas move, that, that they are, then what is, they this, this is the, you know, natural, this all sweet, sweet pastime. new, new pastime manifested this heart. So Prabhupada here telling, no, you are artificial, not meditate this thing, you know, this is the no, this is the, not a good thing, you know, you know, this is the not natural. So you don't artificial thinking these things. So we are trying to chanting this Hare Krishna Mahamantra. You know, Hare Krishna Mahamantra. Slowly, slowly you are in Chetadarpanam Arjanam, Bhava Mahatavagni Nirvapanam, Sreyaha Chandrika Vitaranam, Vidyabhadhu Jivanam, Anandam Budhi пурнам Pratipadam Purna Amrita Aswadanam, Sarabhatma так So Махаправу, he gave step by step. He told Махаправу, шаг за step и там, в Сикчаштаке, этот 80 this is the step-by-step, step, you know. пашти, он сделал это, вы знаете, надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо Мама, Янмани, Янмани, Швари, Бхаватат, Бхакти, Ахи, Тухи, Твои, Махапрудha tells you step-by-step. There material desire, you move your heart, this, all this material desire. When your heart complete this. all this material desire, you know, you are thinking, oh, this will be passed, no, Prabhupada tells this is not good, you know. First you can move this, all your anarthas past, you move this, all anarthas, when anarthas move, then, Then this all Krishna's pastime coming to your heart. You have no taste in holy name. So much anarthas. You ask you thinking, I am this gopi, I am this manjari, I am this. This is the complete open. Saprabhu so, telling you don't artificial thinking any pastime. Then what happening? Your heart when Radha Krishna doing very sweet pastime, then your heart coming some lusty, you know. Your heart coming some lusty, you know, like this, somebody. What they are doing, oh, when go this bhavaji, bhava gave this manjari poem, you know. He gave this manjari poem, this rasukula manjari, laddu manjari, you know, they are gave manjari poem. And when Radha Kunda going to Bhajan, then you are become manjari. You will like, know. I saw so many persons left this is going Gurudev. They are going to Radha Kunda. They are thinking, sitting and they are thinking, Oh, I am manjari. But after some days, what they are looking. How ladies coming, they are doing, doing shower, how man coming, take their shower, they are looking, they are then after coming some lusty, they are hard, then return to house, they are to marriage, you know, they are to marriage. So Prabhupada telling artificial, never thinking this thing. Now, past time, you are chanting this holy name. You know, when chanting this holy name, then coming in nam, then a roof, then a gun, then a lily. Easily this manifested in your heart. So, he be about this thing. Так говорит, что Бхактисдан сидан такуру Он объясняет, что uh, есть uh, Бабаджи сахаджи, которые размышляют о очень сокровенных лилах Господа Кришны, с Гопи, с Но мы должны быть очень осторожны и понимать, что если наше сердце еще не свободно от анардх, от материальных желаний, мы не должны пытаться думать об этих лилах, пытаться размышлять, медитировать на них. Это будет оскорбление. произойдет? Это очень естественный процесс. Тогда естественным образом... Памятование этих лил, оно наполнит наше сердце, наш ум. И чего не останется для нас, кроме того, что мы сможем памятовать эти лилы, погружаться, они, естественным образом, одна за одно будут приходить в наше сердце. Но был такой интересный случай в этом отношении. Однажды раджу что один бабаджи он является сида бабой и он то есть видит лилы Кришны таковыми какие они есть. Он размышляет и может сказать что Кришна делает в этот момент, что Кришна делает в тот момент. Постоянно созерцает лилы Кришны и, ну соответственно очень был большой интерес и многие ходили туда посмотреть, увидеть, получить даршин такого Бабаджи. И одни преданные, они пошли посмотреть, и они увидели, что, да, действительно, он как бы погружен, и он может сказать, что вот сейчас Кришна там на Радакунде, сейчас Кришна на кунди, он делает то-то, то-то, то-то. И эти преданные, они заинтересовались, и они подумали, что ну здесь какая-то есть закономерность. И они увидели, что те лилы, которые он они целиком и полностью отображают э, Гавиндали Ламриту, Шивудживу Гесвань. То есть он просто рассказывал о тех которые находятся в Гавиндали Ламрите, и пересказывал их раз за раз. Его созерцание Лил Кришна, но не настоящее, но не подлинное. Казалось бы, но ведь оно же соответствует шастере, да соответствует Гавиндали Ламрите, Шивудживу Гесвань. Но наши госвами, наши гуру варга объясняют, что то, что дали госвами в своих книгах, это просто капля, И совершают какие-то новые лилы. И та личность, которая свободна от анарты, которая может действительно созерцать лилы Кришны, он не будет просто пересказывать книгу. Он будет соприкасаться с живой реальностью, когда Кришна по-новому что-то делает новое. Это океан, безбрежный океан новых и новых и новых лив. Таким образом, Гуру Махарадж говорит, что это притворство, это не, не настоящий баджи. И мы должны этого избегать. Это очень опасно, особенно для преданных, которые находятся на... В начале пути, чье сердце не свободно от вожделения, от гнева, от зависти, медитировать на Господа, на сокровенные ливы Господа, мы получаем обратный эффект. Наше сердце, оно начи начинает переполняться вожделение, начинает переполнять. То есть анархи, они как бы, как сорняки, они растут еще больше, еще как бы, еще сильнее. И таким образом, в чем заключается истинный процесс? Истинный процесс дает махапрабху в шикшаш -таки. То есть каждая шлока Шикшаш это как лесенка постепенное развитие в повторении святого имени и здесь махапрабху он как раз таки показывает вот этот постепенный процесс то есть вначале сердце должно быть свободно от анарт от грязи от иллюзии от оскорблений Затем э, должно прийти смирение, все качества должны благоприятные прийти. Затем прийти, э, должен прийти уровень Шуда Бхакти, когда преданный он абсолютно предается. Надо нам, на же нам, на сундарим. Он э, желает только лишь совершать то, что э, благоприятно для Господа, то есть служить Господу. И затем постепенно, постепенно э, его сердце оно наполняется расами, он осознается на чистого служения Господа Кришны. Это очень постепенный процесс, когда в сердце садаки, при потом Рупа, потом Гуна, потом Лилы Господа Кришны. Таким образом, Махапрабху дал нам очень четкий и естественный процесс в развитии, развития в бхакти, развития своей природы. И поэтому мы должны быть очень осторожны и следовать поступам в тех, которые не пытаться заполучить а, очень сокровенный, очень драгоценный плод, очень как бы, быстро и легко. Потому что Гуру Махараш говорит, я видел много преданных, шива Гуру Дева, шива, Бхактидан с вами, Махараджа из которые оставляли а, истинный процесс и шли на Радакунду, чтобы заполучить этот плод очень быстро и не прилагая а, каких-то усилий. И они приходили туда, и местные бабаджи, они давали им манджари, а, форму, как бы шутят среди преданных, что они давали им Такие имена, как Расагуа Манджари, Глабджамуна Манджари, Покора Манджари. То есть ложные, ложные имена, ложное представление о конечной цели. Такие преданные, они сидели там какое-то время, повторяли. И потом они видели там, о, вот там женщина принимает омовение на Радакунде, мужчина принимает омовение. Их сердце наполнялось вожделением. Эта иллюзия постепенно рассеивалась того, что я достиг какого-то высокого уровня. И они возвращались... Туда, откуда они начинали, то есть они возвращали семейную жизнь к своим материальным желаниям, потратив кучу времени. Вот. Поэтому Гурмахараш говорит, будьте очень осторожны, следуйте истинному процессу. Я закончил, но но звуков. Майк. Окей, окей. Окей. Sound coming? Okay? Hare Krishna? Hey. Hey, yes. Okay, Okay. okay. so uh, Prabhupada, he told, you know, somebody, some artificial, you know, name, they are chanting, like this, Nitai Guru Radha Syam, Hare Krishna Hare Ram, you know, somebody making, Си-Кришна-Чайтанна-Праву-Нитянанда- Харе-Кришна-Харе-Рам-Шри-Раде-Говинда Somebody mm -hmm. there... <coughs> But Prabhupada telling, if you chanting this name, then your heart, this unearth not move from your heart. Why? Mahaprabhu did not tell this name, you know? The scripture he did not tell to this name they are making this artificial. So our scripture, they are telling, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. So Siva, he told to Parvati, O Parvati, iti sodasaka nam the six name and 32 psalabhas, only he can. This all kind of anarthas only this name he move. Not if somebody artificial name they are chanting, then he never move this anarthas. So, bhaktimenu thakur told, Gaurajee laila naam, sai naam lao, arjato chhara naam dure name, he took. Only you Well, you don't chant this name. But some Bhavaji there who are telling, well, no, our Gurudev, he got this mantra. You know, by dream, my Gurudev this, got this mantra. You know, if telling my Gurudev got this mantra, then why what is the value of the и Харидас Тхакур, он наам Ачарджа. Махаправу говорит, что он наам Ачарджа. Если Кали-Югра, кто-то пытается chantить это, они будут следовать к Харидас Тхакуру. Почему? Он наам Ачарджа. Почему он не chantит? нитай гар раде Почему он не chantит? И Нарутама-самананда-сриневаса. Он не chantит. Our Vishwana, Chakrav, Thakur, Baladeva, Vidyasa, Vishwana Prabhupada, they did not chanting. Jagannada, Sabhavaj, Maharaja, Bhaktivyana, Thakur, they are not chanting, you know. So why they did not chanting? If you telling my Gurudev, he got this mantra, my, I am telling my Gurudev by dream he also got some mantra, I also chanting this holy name. But Krishna, he told Bhagavad Gita, Jaha, Shastra, Vidya, Mutsurja, Varta, Такое That meaning, what I am order in, in all scripture. If somebody don't follow this scripture and by what coming this mind, if he this thing, he cannot get any perfection. He cannot get peaceful you know, life. You know, he did not get. So, so, Prabhupada telling what scripture they tell you try chanting this name. If you chanting some another name, then what happening? He cannot get any kind of perfection, you know, Not kind of Siddhi, you know, that kind of Siddhi. You know, they are good, they were telling like Nitai, Guru Radhesiyam. Nitai, he is the elder brother, right? he is the older, elder brother. And, and Radharani, he is the younger brother, Sakti of younger brother. Our Indian tradition is the, that younger brother, Sakti, he cannot stay with his elder brother, you know. There are some of our Indian some culture, you know, you cannot stay with Him. So there are one name, their name of Radharani and name of, what is the name of Nithyananda Prabhu, you know, this is the one kind of offense, Sahagur Dev telling. So scripture did not tell you chanting this name, if chanting this name, you cannot get any kind of perfection, yes, so Prabhu telling, telling this is the one kind of what you Enjoy. you know, there's one kind of a, your enjoy mood, you know. There are one kind of your enjoy mood, Indriya Tarpana, telling this is the, not a bhajan. So one kind of you know, this is telling muha atmendriya tava bhajan and bhog to take the name you take the I am doing bhajan, but this is not bhajan to do your sense enjoyment. You are doing your sense enjoyment. So what Mahaprabhu is chanting this holy name, yeah. Преем сампати утварна, самарта, бажанамад, десаблия муххагрита. So Prabhu is telling, you try chanting this holy name, Mahaprabhu told, and all scripture told, okay? So Mahaprabhu, you know, always also chanting this holy name, you know, Mahaprabhu and Vrindavan, you know, they Mahaprabhu every day staying, Akurur every day coming, take Shavar is the uh, Yamuna, and this Imilitala, he sit down there, and chanting this Hare Krishna Mahamantra, He also gives some chanting and he also kept teaching also. Mahapuru and Kalingta Al Devotee, Mahaprabhu telling Prabhuvale Kahilami, Yehi Mahamantra, Iha Japa Gyasa Bhay Karya Nirband, You know, Iha japa You take this and chanting, keep some peaks round, you know, keep some peaks round and chant. Telling if you chanting this holy name, then what happening? When you chanting this holy name, you can get all kind of perfect, and you can gut only this holy name, holy name. So you are trying, Prabhupada telling what Mahaprabhu told haridas Thakur Al-Goswami, you know, what they are told, you try follow. But some Bhavaji they are telling, oh, this holy name, you cannot chanting loudly, only chanting mindly. you know.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 Hare Krishna Iti Ucchairi, <coughs> Rasana, Rasana Namgadana Mahaprabhu is chanting this Holy Hare Krishna Mahamatra loudly. And when Haridash Thakur chanting, three lakh hari nam, Haridash Thakur chanting, one lakh is very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Mahaprabhu chanting, loud, Thakur chanting loudly. One Lag Harinam chanting, you know, only he can, only he can listening. And another one Lag Harinam, he mindly chanting. When some Muslim asking to Haridash, oh Haridash you heard bring bhajan, you are mindly, why you are loudly, Hare Krishna, why shouting? Then he, he gave an example, you know, somebody, one person he didn't working, collected money, but he maintaining the whole family. One person collected this money only maintaining his own life. Who is the superior more than superior? Well, who is the complete family he is the maintaining. But like this, who is the mindly chanting? He got benefit, own benefit. But when somebody loudly chanting, you know, like the scripture, creeper, animal, they cannot chanting this holy name. But when this Nam going this year, they are also got a benefit. So then he quoted one slob, Then he quoted when somebody chanting mindly heart he got benefit. when somebody loudly chanting one hundred times more he got benefit. No, scripture telling. So Prabhupada telling, you are trying, follow to our Guru Bhargava, follow to our Goswami, follow to Sri Chaitanya Mahapurna, follow some new people coming, new, new, Their mind coming, they are med med med meditated on new new Siddhanta philosophy and new new in you know, a name, you don't follow this thing. So Bhakti Mathagur Mahaprabhu telling, you don't try follow this thing. Okay. Yes. Okay, now uh -huh. I am going. To, I am now I am going to my program, you know, now my program is going. Okay. Now I am going to program. Я могу next time, I can meet you, okay? Okay. Thank you. Okay. Ее вот союз, вот. А действительно, ладни сакти ки яй, индийская дасти ки, реда мадха, мадха в прия праути ки ананда прауайни ки, Авалакришна праути ки яй, Кришна каби ладти ки ки. И все русские, которые не знают, я не знаю. И Бриндаврадас, ясно-дананан Прабхути. Я тогда переведу, постараюсь, то, что хорошо последнее сказал. Он сказал, что Шилбактисинансар Сваттакура, он говорит, что также есть еще одно отклонение от истинной практики, когда некоторые личности они выдумывают новые имена как бы новые святые имена и есть ну, много различных там мантр придуманных как там радышям хари кришна харирам по моему так звучит одна из самых известных вот и если мы будем повторять такие именно то анархии не уйдут из сердца то есть процесс просто не будет работать почему потому что ну, не существует таких мантр они не приводятся в святых писаниях для нас самым главным доказательством самым главным источником знания являются святые писания поэтому Махапрабу он не придумал махамантру он ее взял в святых писаниях она содержится в шастрах вот. Некоторые бабы не говорят, что «О, моему Гурудеву это эта мантра пришла во сне». А, ну и что? А, каждый может так сказать. А, тогда В чем тогда ценность святых писаний, если кто-то может что-то кому-то во сне показалось, и он считает это за истину, не сверив это со святыми писаниями. Поэтому это не истинный процесс, и а те люди, которые повторяют такие имена, они не следуют истинному процессу, и анархии сердца не уходят, они, наоборот, еще больше начинают возрастать. И в одной из Пуран Шива, он говорит Барвати, то есть доказательство, да, почему Махамантра она является истиной, где приводится упоминание Махамантры. В одной из Пуран Шива, он обращается к Барвати и он произносит Махамантру, и он говорит, что вот эти 16 имен – только лишь они являются, ну, как бы истинной мантрой и могут дать освобождение от она. Так, что еще? Да, и почему Чулагурдев говорил вот эта мантра «Нитай гоура радашьян, Харикришна Харирам». Шлагурдев объяснял, что кроме того, что ну, понятно, что она не приводится ни в каких шастрах, и поэтому она не авторитетна, более того, можно по самой мантре понять, что она не авторитетна. А каким образом? В ведической культуре э, супруга младшего брата, да, да супруга младшего брата, она не может э, свободно, открыто находиться рядом со старшим братом. Вот. То есть это ну, как бы не соответствует правилам предписания. И поэтому вот самой в самой этой э, мантре уже заложена такая ну, как бы ошибка, потому что Кришна или Махапрабу является младшим братом Нитая да, или Баларамы. А здесь говорится... То есть они вместе здесь находятся: Нетай, Гора Сундар, Кришна, и Радхарани. И это является оскорблением. Поэтому тот, кто по сути повторяет эту мантру, он просто как бы совершает оскорбление. И кур он объясняет, что сам вот этот менталитет следования чему-то не авторитетному вот а я хочу вот так вот да а вот мне пришла эта мантра и мне она нравится и я хочу ее повторять мою гуру там увидел ее во сне я буду ее повторять несмотря на как бы ну несмотря на то, что она не соответствует истинному процессу. Вот сам этот менталитет, он является а, наслаждением. То есть это наслаждение чувств. Получается вот такой как бы баджан, в кавычках, когда преданные совершают, не в традиции, не в истинной традиции, не в традиции самбродаи. А, он, по сути, является просто наслаждением чувств. Это не является саданой. Поэтому а, мы не должны... Ну, мы должны быть осторожными, потому что сейчас очень много вот этих а, веяний, когда различные личности придумывают свои собственные процессы. У них очень много последователей. Также еще есть одно отклонение. Бабаджи, некоторые Бабаджи, они говорят, что а, ну, Махаманда она очень сокровенная, ее нужно повторять в уме про себя, чтобы ее никто не слышал. А, это также опровергается, это также не является истиной. Почему? Потому что а, есть много доказательств тому, что Махапрабу он повторял эту мантру а, громко. Например, Шиларупа Госвами в одной из своих так он об этом пишет напрямую, что Махапрабу повторял эти имена громко. Мы, ну, Видим описание из Читани Чаритамриты, как Махапрабу совершал ну как он громко повторял эти имена. Мы знаем из жизни описание Харидаса Такура, которому сам Махапрабу дал титул на Мачаре, как он повторял святые имена, что он повторял три лака. Первый лак он повторял очень громко, второй лак он проси... повторял шепотом, а третий лак он повторял вне. И когда мусульмане, они спросили Харидас Такур, зачем ты так громко повторяешь эти индуистские мантры. Ведь мы слышали, что э, эти молитвы нужно повторять в уме про себя. И тогда Харидас Такур он привел такой пример. Он сказал, что как вы думаете, если какой-то мужчина, он работает, и он зарабатывает деньги только лишь для себя, не содержит семью, ни о ком не заботится, и, с другой стороны, мужчина, который тоже тяжело трудится, но он э, заботится о своей семье, э, о своих детях, о супруге. Кто более, ну, как бы, более возвышен, да, можно так сказать. Я не сказал, ну, конечно же, тот, который вот заботится о близких, о родственниках. И тогда Харидас Токур объяснил, что да, на самом деле, э, когда мы повторяем святые имена громко, Благо получают не только те, кто повторяет, но и те, кто слушает. И он привел в пример одну шлоку, где говорится о том, что тот, кто повторяет громко, он получает благо в сто раз больше, чем тот, кто повторяет про себя, тот, кто повторяет в уме. Вот. И таким образом Шила Гурдев в подводит акцент он ставит акцент на том, что мы должны следовать истинному процессу, который установил Махапрабху, процессу, которому следует наши Госвами, вся наша Гуру Варга. И тогда мы будем защищены от различных как бы, ложных путей, которые не приведут нас к истинной цели. Хари Кришна. Спасибо, Рады. Рады, рады, рады. Спасибо. Спасибо. Низкие поклоны, Шварапурида, за перевод. Харибол. Спасибо, Гарри Хари, Кришна.